Правила Стеба, давайте запишем основные правила, чтобы вам было понятно. И с этого момента будем приступать к отработке. Во-первых, говорить надо четко, ясно, громко, доступно, понятно. Говорить надо четко, ясно, громко, доступно, понятно. Бывает, что гениальный стёб у человека, а кроме этого человека никто ничего не понял, никто ничего не услышал. Если вы ориентируетесь на публику. А, по сути, публика формирует ваш статус. Да, он. Они вас оценят, чувак крутой, начинают так к вам относиться, вас превозносят. Без окружения нельзя добиться очень высоких вершин. Окружение нужно, чтобы вы могли, ну, как Цезарь, берут их на руки, и его, пожалуйста, он уже лучше всех. Вот окружение, это дело, Пистер позволяет, чтобы они вас подняли вверх. Поэтому, если вы говорите для себя, вас никто не слышит, вы вообще плохо, все говорите по-русски, о, как бы, это косяк. Запиши, Вань, пригодится. Молодцом. Второй стёб, запишите. Быстрый стёб, второе правило. Быстрый стёб, лучше медленного. Дальше запишите. Когда нас настигут, ни в коем случае не оправдываемся. Далее. Когда мы стебем, мы намекаем на оценку. А не озвучивая ее прямо. Дальше. Хороший стек – это быстрый и неожиданный ответ, комментарий, замечание. Хороший стек – это быстро найденный ответ, неожиданный комментарий, замечание. Следующее правило. Чем лаконичнее стек, тем он более хороший, тем он более успешный. Чем лаконичнее истек, тем он более хороший, тем он более успешный. Мне знакома компания, стерём только по-доброму. Ну, вы же не знаете, как люди реагируют, да? Может, вы нацелились сразу по-зрослому, и все получатся против вас. Вы не знаете ценность этой компании. По чуть-чуть, пояковенько. Даже можно брать огонь на себя, по-доброму как-то пошутить чтобы понять реакцию, посмотреть как, что, почему и так далее. Ну, крайнее правило, что мы стараемся вопросительно не стебать. Всегда необходимо стебать в утвердивленной форме. Если же вы стебьете вопросы, то все вопросы тут же нужно закрывать. Либо же они должны включать металлической подачи. Вопросительно мы не стебем, если же стебем вопросительно, мы тут же вопрос вот закрываем своим ответом, либо же это должны быть риторические вопросы. Вот. Это небольшие правила, да, часть из тех правил, что есть на стебе, на самом тренинге, но ну, их там в 4 раза больше, там около 35 пунктов, соответственно, вам здесь вот, вот до тренинга эти правила, ну, в принципе, нужно вручить его по чтобы вы так умели. Так Также добавится новая эффективность возрасте. Соблюдение правил на дисознательном уровне получает то, что вы может, и сгибать хорошо.